с вами интернет-магазин инструмент-центр сегодня у нас в видеообзоре набор алоид на 143 предмета и давайте начнем с упаковки товара самого набора упаковка здесь плотная бумага но качественная полиграфия То есть очень красиво смотрится по каким-то важным характеристикам, которые указывает производитель на упаковке ну, с с, сбоку у нас идет комплектация самого набора в картинках указана. Далее, здесь указано преимущество данного набора. То есть, фронтовая надевая сталь, удобные рукоятки и так далее. И по самому бренду Aloe. Aloe принадлежит компании Vitol, украинская компания. но изготавливаются наборы, весь инструмент и изготавливается в Китае. То есть, это заводской Китай. И также вот адрес самого завода в Китае указан на упаковке. Но это заводской Китай. Прошу не путать с Китаем дешевым. То есть здесь инструмент хорошего качества. Хотя набор этот считается полупрофессиональным. Вот такая вот поролоновая прокладка идет в комплекте. Здесь она тоже хорошего качества, плотная. То есть она укладывается между крышек, когда вы закрываете набор, чтобы набор во время переноски или... В машине не дребезжал у вас. По комплектации теперь. В наборе три рабочих квадрата. Три восьмых, одна вторая и одна четвертая. Начнем с трещотки под квадрат одна вторая. Трещотка на 48 зубьев. Считается силовая. Но, конечно, рекомендовать срывать гайки не я не буду, потому что она быстро вас выйдет из строя. Это касается не только этой трещотки, но и всех трещоток, даже там, супер дорогих брендов. Для этого есть вороток в наборе. Трещотки разборные, можно обслужить их внутри. Имеет реверс, быстрый сброс головки. Рукоятка из пластика, но она идет сверху с резинового напылением. В руке держится удобно. Материал затопления, весь инструмент затоплен с хром из стали. Это указывается даже на трещотке. Логотип Лоид есть только на рукоятке самой. Длина трещотки под квадрат 1,2 составляет 265 мм. Трещотка под квадрат 1,4, также на 48 зубьев, она разборная идет, с реверсом, и рукоятка, также вот такое резиновое напыление, это черный цвет. Длина трещотки под квадрат 1,4, 155 мм. И трещотка под квадрат 3,8, длина ее составляет 250 мм, она может работать в, разных, вот, в разном направлении, переключаться, вот видите, меняет угол. На упаковке указано 48 зубьев Но мы насчитали здесь 72 То есть получается 2-3 щетки на 48 зубьев И 1 3 восьмых на 72 зуба Она также разборная идет Видите винт уже Разбирается этот механизм переключения То есть можно обслужить внутри, смазать Рукоятка также с резинового напылением резины на пластик Нет. Далее вороток силовой шарнирный Длина 400 мм, очень удобная, удобный инструмент для того, чтобы докручивать гайку или срывать. Имеет вот такое вот, э, рифление на рукоятке, чтобы было было удобно держать. Ну и также надпись ванаби Так, ключи, набор комбинированных ключей, их здесь 17 штук, самый маленький ключ на 6 мм. И самый большой у нас ключ на 24 мм. Ключи полностью отполированы, не имеют никакого рифления, только надпись вот, хромонадилая стали. Они вот расположены отдельное место в наборе, но они не закреплены. То есть, во всех наборах на 143 предмета ключи вот находятся в таком вот месте, посредине, сбоку кейса. Но когда вы ложите проломную покладку, закрываете набор, то есть они хорошо Прилегают и не, не присутся. В наборе 17 комбинированных ключей. Отверточная рукоятка. Она применяется с битами. Есть специальный переходник. Вот. И набор бит. Крестовые. Шестигранные есть. Есть торкс. Есть шлицевые. Собираете нужную биту. И вставляете. Также можно подключать... Есть специальный квадрат, включать трещотку Включаем реверсивную отвертку. И можно еще использовать головки под квадрат 1 и 4. Рукоятка здесь из пластика полностью. Удлинители, так. Под квадрат 1,4 у нас удлинители идут размеры 150, 100 и 50 миллиметров. Три удлинителя и идет еще удлинитель 150 миллиметров гибкий для труднодоступных мест. Получаем в общей сложности 4 удлинителя. Два удлинителя под квадрат 3,8. 150 и 75 миллиметров и удлинители под квадрат 1 и 2 под квадрат 1 и 2 у нас удлинитель 250 и 75 миллиметров удлинитель 250 миллиметров также используется как т-образный вороток благодаря такому переходнику. Получаем Т-образный вороток с плавающей головкой. Этот же переходник используется для перехода с квадрата 3 трещотка на квадрат 1,2. Переходник с квадрата 3 на 1,4 есть. Также в наборе Т-образный вороток под квадрат 1,4 Длина этого воротка составляет 11 сантиметров. Так, теперь головки. Головки Torx. В наборе головок Torx 10 штук. Самый маленький размер, Е4. И самая большая головка Torx это Е20. Головки шестигранные, короткие. В наборе их 47 штук, самая маленькая это 4 мм головка, и самая большая на 32 мм. Так, вернее здесь не 47 штук, а 43 штуки. Извините, немного ошибся. И в наборе идут квадраты подголовки, идут 1 вторая, идут головки 3 восьмых и 1 четвертая. Так, что еще по нижней части? Карданы. Три кардана, одна вторая, три восьмых и одна четвертая. В наборах некоторых идут карданы с винтами, здесь идут скреплены металлическими штифтами. Так, верхняя крышка. Верхняя крышка г-образный вороток 250 мм. В наборе идут три воротка г-образный, есть шарнирный и т-образный. То головки вы можете подсоединять вот и сверху и вот сбоку. Тоже как на выбор, как вам удобнее. Имеет рифление на ручке также. Молоток 300 грамм с деревянной ручкой. Общая длина 300 мм. Набор Г-образных ключей. В наборе их 10 штук. Видите, самый большой размер 14 мм 6 граней. Набор разрезных ключей 5 штук в наборе. Самый большой ключ это 21-19 разрезной, еще их называют. Для трубопровода включили. И самый маленький размер это 9,8 8 Две свечные головки 16-21 мм. С резиновой вставкой внутри. Плоскогубцы. 180 мм. Рукоятки пластиковые. Плещи переставные. Длина клещей составляет 220 мм. Отвертки. 6 отверток идет в комплекте. Есть крестовые, есть шлицевые. Так, крестовые здесь 1, 2, 4 штуки и 2 шлицевые. Самая короткая. Есть такая же крестовая. Рукоятки здесь обрезиненные. И отвертка имеет каждая размер и длину. Нанесен маркер. Так, по комплектации все. Теперь по самому инструменту. Инструмент выглядит в наборе достойно. То есть качество литья. Хорошее, в принципе, придраться мы не можем ни к чему. Материал отравления хром сталь. Э -э Забыл сказать, вес головки на 32 мм. 212 грамм составляет, 6 граней. Но ну, а головки, видите, они полностью отполированы. И надпись хром имеют и 32 мм. Как бы логотипа или надписи на металле алоид нет. Теперь по верхней крышке как мне закреплен инструмент. Ну, вот вытягиваем Г-образный ключ. Вставляем, защелкивается хорошо. Ну и ключи в своих местах также нормально держатся. Но нужно, конечно, доводить до конца. То есть не просто вставить, а до упора, чтобы инструмент не выпадал. Пластик здесь мягкий идет. Поэтому нужно хорошо утапливать, чтобы инструмент не выпал. Мы теперь попробуем закрыть Адар у нас один выпал до конца ставить возможно не до конца довели сейчас держится то есть инструмент доводите до доши ручка полностью чтобы закрывался не упадал так состоит у нас двух крышек набор пластиковые зависы но внутри имеют металлические штыри запирание на металлические защелки также плюс. И также металлические для защелок, где куда запираются защелки, также идут из металла. Дальше я покажу вам. Разверну набор. Что еще? Набор очень яркий, набор алоид. такого светло-сатого цвета и яркий. Может некоторым это не понравится, но как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Кому-то нравятся вот такие вот яркие наборы. По комплектации. Ну тут стандартная универсальная комплектация представлена практически все. Но нет кусачек и нету длинных головок. Только короткие. Но это можно докупить. Так, в принципе, и отвертки, и воротки. Все, что необходимо в дороге для ремонта и обслуживания автомобиля, здесь приставлено. Теперь по кейсу. Кейс. Э, пластик здесь мягкий. Я не скажу, что он жесткий, но здесь мягкий пластик. Логотип Alloid на верхней крышке, вес набора составляет 11 килограмм, ширина 455 миллиметров, длина 380 и высота 9 сантиметров. Запирание на металлические замки, вот вы видите металл и вверху на запирание петля и также металлические защелки. Спасибо, что смотрели наш видеообзор, подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте лайки, ну а кому помогло это видео с выбором набора инструмента, также поставьте лайк. Спасибо, до свидания.